Всем привет, меня зовут Аня Сейли. Сегодня мы будем открывать посылку с очень милой канцелярией, которую я заказала в интернет-магазине Asami Shop. Самое классное, что эти товары из Японии, Кореи и часть из Китая. Мне уже не терпится открыть эту посылку, так что давайте уже это сделаем. Если честно, за пару дней я уже успела забыть, что я заказала. Все пришло мне в вот таком маленьком пакетике, но там много классной канцелярии. Когда я впервые нашла этот интернет-магазин и увидела товары, я просто влюбилась. Я не знаю, как такое может быть, но каждый товар в этом магазине мне очень нравится. Я бы все скупила. Давайте откроем. Давайте вот это я возьму. Вы сейчас увидите, что это. Это такой пенал в форме пачки молока. Он реально классный. Это так круто. Вы приходите в школу, и у вас пенал с пачкой молока. Я уже хочу положить туда все свои ручки, карандаши и ходить с таким пеналом в школу, потому что ну, согласитесь, это реально очень классно. Это рада, капец. Вместе с этим пеналом я взяла и две такие ручки. Одна такая черная с японским медведем. Мне очень нравится. А вторая ручка стотора. Я думаю, вы знаете японский мультик «Мой сосед Тотара. Я очень ждала эту ручку, потому что она с Тоттером. Итак, следующее, что мы возьмем, это будет вот такой котик. Это брелок на рюкзак. Я знаю, что есть такой мультик, но я его не смотрела. Мне просто очень понравился этот брелок. И теперь на моем рюкзаке будет висеть вот такой милый котик. У них такой красивый магазин, реально. И они только месяц назад открылись, но все так красиво оформлено. И сайт, и товары очень красивые. Что же будет дальше? Я реально так радуюсь, как ребенок, потому что у меня никогда не было такой классной канцелярии и, и такой милой тетрадки. Здесь нарисовано очень много лимонов. Это как скетчбук. Здесь просто белые листы. Я обожаю такие тетради. Мне почему-то показалось, что эта тетрадь будет чуть больше размера. Следующая. Это стикеры. Этот кот мне напоминает одного котика из мультфильма «Возвращение кота». Есть что-то похожее? Эти стикеры можно ставить на стол. Смотрим, что же дальше у нас есть. А это закладки. И здесь очень много прикольных котиков. Это тоже стикеры. Все эти штучки такие маленькие. Эту закладку точно можно будет поставить на стол. Don't touch anything on the desk. Leave everything as it is. Здесь, по-моему, написано ничего не трогай на столе, оставь все как есть. Наверное, это намек на то, что если вы поставите этого котика на стол, то он будет там и всегда стоять. По-моему, уже что-то последнее будет. Я заказала еще вторую. Такую же, только с лоником, который танцует под музыку. Даже не знаю, какая мне больше нравится. Что-то вроде бы еще есть. Это так мило. Они еще оставили такую записку, на которой написано ⁇ Спасибо за заказ ⁇ Оставляйте отзывы на сайте и в соцсетях. Вау! Они каждой посылке оставляют еще плюс маленький подарочек. Сюрприз. У меня это вот такие вот маленькие милые наклейки. Это реально очень приятно. Итак, что же я могу сказать об этом интернет-магазине? Я думаю, вы догадываетесь. Мое мнение. Я очень довольна этими покупками. Я думаю, что в этом магазине я точно не раз еще буду покупать всякой классной канцелярии. Если вам интересно и вы живете в Украине, я оставлю ссылку на этот интернет-магазин в описании. Вы можете зайти туда и посмотреть товары. Я думаю, вам тоже все понравится. И на этом я буду заканчивать свой ролик. Надеюсь, что он вам понравился. Если же это так, не забудьте поставить палец вверх и подписаться на мой канал. И мы увидимся очень скоро. Пока!